Привет, друзья! Программа Бернина еще ближе стала к русскоговорящему вышивальному сообществу. Теперь помимо интерфейса на русском языке появилась инструкция. Чтобы скачать инструкцию, нужно зайти на сайт bernina.ru Далее в раздел «Программное обеспечение» «ПО для вышивания Бернина». На странице «Описание программы» перейти в раздел «Поддержка». И среди инструкций документации найти файл по имени инструкции пользователя». Напоминаю, что если вам надоело быть пиратом и работать в старой ломаной версии, обращайтесь. Также мы поможем вам перейти со старой лицензии на последнюю новую версию программы. Всем хорошего дня!